От нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Но это последний раз, когда нам придется рисковать жизнью. Это последний плод противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Как уже было сказано, главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно. Пошли. Контейнером. Бегом марш. Внимательно смотрите в траве, на деревьях. Каждый чертовый дерево может засесть маленький тот. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой мать. Они вернутся. Как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо, снайпер! Где они, черт побери! Они Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Анда! Отвлеките! Их, перезарядка! Помоги мне отнести! КАИСы! Всем укрытия! Черт побери! Залезайте в бункеры! Они приближаются! <свот> Плохи у него дела! Они приближаются! Вот Они слишком быстро вычислили наши позиции. Наверняка в туннелях соседям корректировщики. Надо пришить их, прихлопни их. Иди туда, Миле. Дугай. Ничего. ты Удачи. Мы перекрываемся. Достойно. А Приближается вражеская пехота! Удай! И не покори! На нас пехоты! обратно! граната! Сюда! На помощь! Близко. Быстрее нужно найти укрытие. Верх по лестницам! Ворота! Готовьтесь! Наконец! -то. Он серьезно ранен! На помощь! Вперед! Мы углубляемся внутрь замка! У меня оказывается, что найдешь. Если надо, берите оружие противника! Там! В окне! На крыше засели! Они приближаются! Ублюдков по запаху чую! Они уже близко! Они направляются сюда! Стань на западе! Давай, Слушай, тебя тебя. Следовать за мной! Вот они! 快去 band 快 студ 坐 Жми вперед! Мы должны заткнуть эти минометы! Первый минометный окоп впереди! Биллер, Разберись с ними! Есть, капитан! Укрытие! Быстрее! Обойтись планка! фланга! мину и бросай ее! Вернись! Подпадание. Он не выживет! 50. Я знаю, они едом! Во втором окопе чисто! Еще два минометных окопа! Внимание! Они приближаются! Растянуй в окопах еще несколько минометов! Опять на левом фланге. Эти заряжают! Они идут прямо на нас! И на место в Защищаем последний! Улемен! Покопок чисто! Выдвигаемся! Займите это здание на востоке! Почти там. самолеты уже в пути они помогут нам хорошо они здесь все к чертям разнесу пушки на вокушке. обходят с фланга по обеим сторонам зачистить каждый угол в этом дворике. разделитесь и разберитесь с ними они приближаются они... Возь Возь. Возьми. Возьми. Возьми. Возьми граната. Задания. Я знаю. Они... Сейчас же. Вот они. Прикрываю. Их там до чёта. Перезарядка. Подвигай её! Брось её обратно! Съемоку! Съемоку! Нам нужна помощь! Они идут сюда! Съемоку! Отлично! Следовать, Следовать за целями в атаку! Сюда! Шш! Сержант, втяни! Целься! Огонь! К Кому пулемету! Зачистить район! Без проблем! А? Они приближаются! Ты впереди! Ты впереди! И следуй за мной! Я тебя прикрою! Перезаряжаю! Они направляются сюда! А -а -а! Зараза! Ложись! Я Прокляти! слеп! Вражеская пехота! Поперей! Наверх! Сюда! Отставай! Сержант! Быстрее! Вы засекли их передвижение! Хухсры! Прекратить огонь! Хухсры! Идут прыгай, да. прямо на обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Миллер! А -а -а! Болонский! Миллер! Болонский убит! Эти звери убили его! Зверь! Держать Вы просто звельем! Они направляются сюда! Положи! Граната! Убивайте отсюда! Еще ничего не кончено! Слышите меня? Еще ничего не кончено! А, а, а, а! Опять кричат вам! Пулемен! Ожидаю координаты цели! Не слышал? Вызывай самолеты! Брат хват! Координаты получены! 5 поражена. Я прикрыл. 20 секунд. Верный Подай мину и бросай ее! Пламя! Вызывай самолеты, мили! На востоке! Координаты получены. Истигай на подавление! Ожидаю координаты. Вызывай самолеты, видишь? Координаты получены. Они бегут справа от нас! 45 готовки! Цель поражена! Орбе! Черт! Все кончено. Наконец-то все кончено. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Быстрее! Мы засекли их передвижение Прекратить огонь Болонский, обыщи да. его На землю, живо! Руки вверх Терьмо Враг Миллер Ки! черт, сукин сын Лежать бог! Миллер! Они убили сержанта! Держать оборону! Вы, дети! Ублюдки убили его! Что нам делать? Сейчас бог, же! Живы! Вы, вонючие твари! Готов нанести удар с воздуха. Не слышал? Вызывай чертовы самолеты. Пусть дублют как махен разнесут. Подтверждаю. Продолжать огонь. Эй, поражена. Тридцать секунд. Все! японские войска! секунд. Что Ожидаю координаты цели. Нам нужен удар Координаты получены. Нас окружает японский эфир. Зато секунд. Они справа от нас!